всех приветствую вас дорогие друзья наши подписчики клиенты и будущие клиенты в преддверии новогодних праздников хочу сообщить что сегодня на улице у нас холодно но в нашей компании всегда горячие скидки и хорошее предложение мы дарим всем нашим будущим клиентам скидку до 300 тысяч рублей более подробную информацию вы можете узнавать у наших менеджеров они обязательно вам все расскажут и покажут также есть у нас на сегодняшний момент очень много хороших предложений по домам как готовы так на этапе строительства более подробную информацию также вы можете у нас узнавать звоните пишите мы обязательно ответим а далее не переключайтесь оставайтесь у нас на канале увидите очень много интересного поехали В эфире канал «Стройгарант Анапа» Здравствуйте! Сегодня, кстати, мы напросились в гости Светлане Борисовне, которая год назад купила дом 110 квадратных метров. Год назад еще этот дом имел просто голые стены, обои, ну, просто вот так вот, просто земельный участок и дом. Но сегодня, год спустя, картина совершенно другая. Предлагаю напроситься в гости и узнать, в чем же особенности и что уже успели сделать за это время. Светлана Борисовна, давайте вспомним а, то, когда вы заехали в этот дом, и что здесь было. Мы в том году приехали в декабре месяце, в это же самое время, на приемку. Ну, ничего не было, стены пустые, конечно, были, и холодно, ужасно холодно было. Мы сдаем дом, 110-й дом, один из самых популярных наших проектов, проект 110, и сдаем прекрасные женщины. Мужу большой привет передаю, потому что он не смог приехать вместе с нами. Ага. Детям своим передаю привет. Ну, все хорошо. Мы доверили строительство своего дома «Стройка Рантанапия». И вы доверяете, и вам построят, и вы засеетесь и будете жить в новом прекрасном доме. Вот за год вы уже очень многое сделали вот в доме. Давайте про внутренность дома поговорим. Что именно вот здесь уже вы успели сделать, как обустроились? Ну, в следующий раз мы сюда приехали в июне месяце уже. Было тепло, жарко, погода была просто фантастическая. Ну, и начали заниматься с мужем уже обустройством дома самого. Мы уже заказали какие-то э, виды мебели сюда установить. И при том устанавливали уже все в наше отсутствие, мы все контролировали только по телефону, мы даже больше не приезжали сюда. И мы приехали конец сентября, начало октября, у нас уже стояла мебель, у нас уже практически была завершена баня. И вот к началу октября мы заказали благоустройство, это плитку. И навесы. И вот сейчас я приехал уже все готово. Можно ли сказать, что вот а, дом мечты нашел уже свое отображение? Вот все ли вот, а, что мечталось, получилось, сделалось? Ну... Что хотели, все получилось. Давайте поговорим немножечко о тех дополнительных работах, которые у вас выполнены на вашем участке. Почему именно они и в чем функциональность? Потому что я знаю, что многие ну, как-то пытаются оптимизировать бюджет и отказываются от каких-то видов навесов. Я так понимаю, вы, наверное, пошли... Ну, максимально, да. Для того, чтобы поставить большее количество машин была возможность чтобы. Во-первых, чисто, чтобы на участке было, чтобы можно было ходить по участку, передвигаться, отдыхать. У нас дети, внуки сюда приедут, поэтому, чтобы всем было комфортно и более уже удобно. Ну и самое первое, конечно, это баня для нас была. Ну, вообще с Урала. Так, без бани, в принципе, мы свою жизнь не представляем, поэтому первое, что возникло, что нам нужна здесь баня. Ну и все. Решили, заказали, получили. И сделали все. Да, да. Отлично. И вопрос, который я вот задаю многим жителям Встречного, да, кто находится возле Стрелки. Почему именно этот район? Почему именно этот жилой комплекс? Чем он вам приглянулся? Мы вообще вот этот район рассматривали, ну, не то, что давно. Это были еще начала 90-х, когда дети были маленькие. Мы каждый год сюда детей на Азовское море, вот в станицу Голубицкую, привозили отдыхать. Вот просто из года в год ездили, ездили, ездили. И вот как-то даже в то время еще мы, будучи молодыми, присматривали тут, где, какие дома продаются, но как-то не решились тогда купить. А сейчас, когда уже дети выросли, и мы уже выросли, мы решили, что вот прям пора. Мы начали много рассматривать близлежащих районов. И застройщиков разных смотрели, и созванивались и даже один раз приезжали, поглядели. Ну, как-то так у нас не сложилось. А потом совсем случайно вот на Ютубе сначала увидели ролики какие-то. не зря снимаем, да? Да, да. Отщаемся. Вот именно на Ютубе увидели просто отдельные ролики. Потом уже зашли, посмотрели сайт Тройгарант Анапа. Потом где-то как-то случайно почитали отзывы, ну и позвонили. Позвонили, созвонились, менеджер, который нам ответил, значит, нас направили потом в центральный офис, мы туда позвонили, там поподробнее пообщались. И вы знаете, у нас произошло вот буквально все, ну я не знаю, сказать за одни сутки. Ну практически за одни сутки. Вот мы позвонили, нам предложили, мы посмотрели, на следующий день нам уже прислали договор, мы его подписали, отправили, ну и все, и стройка началась. Но все, это судьба. Вот, ну просто очень все быстро произошло. И по сути мы сюда приехали, вот первый раз глядеть, нам надо было уже утвердить отделку, то есть уже стояла коробка, стропила возводились под крышу. И все, вот мы приехали, посмотрели, утвердили. Это было август месяца. в декабре мы приехали уже принимать дом. Здорово, здорово. Все очень быстро. Нам так повезло с прорабом, Илья Анатольевича, вот, я не знаю, прям сын родной. А в чем сын, с чем Замечательный помогали? прораб Илья Анатольевич Туликов. Вот по, все по, покажем, вот просто по звонку. Позвонили, попросили, тут же все сделал. Вплоть до того, что попросили, зашел, отопление включил. Все, на следующий день приехал, отрегулировал, посмотрел, чтобы мы приехали, тепло у нас было. Ну, просто золотой человек, вот восхищение вызывает. То есть Частую даже сейчас слово. ему можно позвонить, сказать Илье Анатольевиче, надо выключить отопление, он прилетит. Нет, правда, правда, правда, я не знаю, ну такой какой-то заботливый, такой человек безотказный. Замечательно Но. просто. Здорово. Мы очень рады, что вам нравится Я даже не ожидала, что действительно будет такое отношение. Вот прямо даже пожаловаться не на что. Ой, приятно слышать. и не на что. Приятно. Шлан Борис, с вашего позволения можно познакомиться с участком? Увижу, какие доп. работы, потому что уютно и просторно у вас. Можно? Да, да. Все, спасибо большое. Я пойду смотрю. Участок у Светланы Борисовны достаточно а, чистый. Здесь выполнены максимальные виды дополнительных работ. То есть мы видим, здесь у нас есть татуарная плитка. Это обеспечивает чистоту. А, сразу мы видим, что есть навеса для автомобиля. И по всей видимости, Светлана Борисовна планирует, что здесь будет а, не один автомобиль заезжать. Я думаю, два или три здесь спокойно поместятся. Конечно же, на террасе уже мы видим, есть остекленение. То есть это и дополняет пространство это может стать прекрасным местом для встречи гостей. Ну, в общем, удобно и функционально. Вновь обратим внимание, много тротуарной плитки и, конечно же, кусочек земли для того, чтобы сделать какие-то посадки, цветочки, не цветочки. В общем, ну, тут уже хозяйка сама решит, какая красота будет. Отдельного внимания заслуживает тот момент, о котором мы уже говорили. Это баня, дорогие друзья. Баня – это всегда прекраснее решение для многих домов. Мы видим, что еще ведутся своего рода строительные работы, но они на финальной стадии завершения. Но баня – это круто, это круто. Да, она тоже в финальной стадии развития, можно зайти посмотреть. Вот, предполагаю, что... Ну, в общем, где-то здесь будет парилка в любом случае. Но это баня, это баня, это мечта многих. Достаточно круто, хочу сказать, иметь баню на своем собственном земельном участке. А баня, как мы видим, сделана в едином стиле с фасадом дома. Напомню, что используется штукатурка Баумит, которая сохраняет тепло, сохраняет его достаточно хорошо, и она очень долговечна. Ну что ж. Вот такие вот прекрасные отзывы о нашей компании, о доме. Светлана живет в доме, кстати, 110 квадратных метров, но и сделала максимально для того, чтобы осуществить все свои мечты в доме, в котором она живет. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. В эфире был канал «Стройгарант Она. Последите за нашими программами. Скоро мы будем показывать дома, которые находятся в свободной продаже. Эти дома могут стать вашими. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока. Дорогие друзья, меня зовут Ирина, и я менеджер компании Стройгарант Анапа». И хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Пусть они невзгоды и печали останутся позади. Пусть Новый Год принесет в ваш дом все самое лучшее – любовь, радость, здоровье, достаток. Пусть Новый Год будет насыщен только самыми лучшими, приятными событиями и эмоциями. Пусть э, близкие и друзья всегда будут рядом. И, конечно же, хотелось бы всем нам пожелать мирного неба над головой. С наступающим, дорогие друзья!